поку я парень полотной ход барраббыской шагги из с за в порядок свой для нас нет разницы национальности Порядочный мужик от души родной У нас свой закон, свои понятия Жить надо дружно, вместе братья Слабых защищать, справедливым быть Желаем вам удачи, здоровья, счастья! Я парень плотной, ход воров иской Жигит из Кавказа порядок свой Для нас нет разницы национальности Порядочный мужик от души родной Я парень плотной, ход воров ты с капкаса Кавказа порядок свой Для нас нет разницы национальности Порядочный мужик от души родной Везде есть братва, наше поколение На справедливый путь, наше движение Ведь я не бросим мы, бросим никогда Такая жизнь у нас, такое мнение Я парень в плотной, ход воровской ты из Кавказа, порядок свой Для нас нет разницы национальности Порядочный мужик от души родной я парень плотной, ход боровый, Шигит из Кавказа в порядок свой, Для нас нет разницы национальности, Порядочный мужик от души родной. Я парень блатной, ход воровской, Джигит из Кавказа, порядок свой. Для нас нет разницы в национальности, Порядочный мужик от души родной.